RUTOKEN ECP-2.0 Flash ⁇ уникальный продукт. Это токен с флэш памятью. На него можно установить приложение RUTOKEN DISK, которое позволит защитить важную информацию пин-кодом. Никто, кроме вас, не сможет получить доступ к содержимому Рутокен диска. В этом ролике я расскажу, как работать с устройством RUTOKEN ECP-2.0 Flash и RUTOKEN диском в операционной системе Mac OS. Подключите токен к компьютеру или активному хабу. Если на токене мигает индикатор, то токен подключен корректно. В противном случае попробуйте переподключить токен. После подключения на рабочем столе компьютера отобразится значок RUTOKEN. При первом подключении вам необходимо задать пин-код. Откройте терминал и введите команду для перехода в необходимую папку «cd» путь до папки «macos». Нажмите клавишу «Enter». Введите команду для смены пин-кода «точка», «слэш», минус «минус-ку», «минус-си», Текущий пин-код защищенного раздела. По умолчанию это цифры от 1 до 8. Минус B. L3. Новый пин-код. Нажмите клавишу Enter. В результате пин-код будет изменен. Чтобы получить доступ к защищенному разделу, введите команду ./.opendisk.sh Нажмите клавишу Enter. Введите пин-код защищенного раздела. Нажмите клавишу Enter. В результате на рабочем столе отобразится значок RUTOKEN. Щелкните по нему два раза, и защищенный раздел откроется. Файлы копируются и удаляются, как на обычной флешке. Если вы работаете с токеном в недоверенном окружении, необходимо защитить его от записи. Для этого нужно открыть защищенный раздел в режиме «Только для чтения». Введите команду /open -disk -ro .sh. Нажмите клавишу «Enter». Введите пин-код защищенного раздела. Нажмите клавишу «Enter». В результате на рабочем столе отобразится значок «RuToken». Щелкните по нему два раза, и защищенный раздел откроется в режиме «Только для чтения». Копирование файлов в защищенный раздел и их удаление из защищенного раздела в таком режиме не работают. Это сделано для безопасности вашей информации. На рабочем столе найдите значок «РУТОКЕН» и щелкните по нему два раза. В меню выберите пункт «Файл» и под пункт «Извлечь РУТОКЕН». Отключите токен от компьютера. РУТОКен Диск позволит вам быть спокойным за безопасность своей информации.